Многие спрашивают после видео и после статей, как можно узнать свою карму, как можно карму изменить, денежную карму. И я вам очень благодарна за то, что вы пишете вопросы, иногда глупые, наивные, но я тут такая вся и вся себя умная, мне же уже все таки 61, да, и я как врач-психотерапевт, как человек, которая прошла через себя все трудности для того, чтобы понимать то, что сегодня я вам говорю, да? как тренер личностного развития, я прекрасно понимаю, что я вам даю. Так вот, отвечаю на вопрос, можно ли изменить денежную карму? Конечно, можно. Вообще слово «денежная карма» — это такая, ну как бы вызывает у многих скепсис, но я бы, я как человек, который в этом в это заглубилась и попыталась разобраться. скажу вам так, что по большому счету, если приводить ее на научный язык, это причинно-следственные связи. другими словами, вот смотрите, один человек живет, трудится, пашет, не покладая рук, бережет себе, откладывает, откладывает куда-то, или тратит их налево направо эти деньги. в итоге живет в страхе, в итоге живет в тревоге о том, что денег завтра не станет, тем более подогреваются э, всевозможные провокации с помощью информационных технологий, зомбирование людей, пропаганды, да. И таких людей все больше загоняют в эти страхи. Если это молодежь, то она вообще ни о чем не парится. У них есть, э, по крайней мере, тех, что я вижу. вот, э, в инстаграме. Спасибо вам огромное, что вы пишете, задаете вопросы, комментируете. Захожу на страничке и вижу, что там детский сад, вторая четверть. Это хорошо, конечно. Здорово, когда мы играем в детство, когда мы танцуем, поем, слушаем треки, которые нас программируют, зомбируют. Как... Короче, создают у нас метапрограмму, и в итоге мы как бараны живем. Но опять же, никто не учил, а нам нужно самим себя учить, по большому счету, брать ответственность за это. Так вот, есть молодежь, которая целеустремленная, которая учится, ищет способы, на чем заработать, как заработать, такие ставят себе цели, достигают, не добиваются, бьются головой об сенку. Запомните, мирный воин фильм, посмотрите, рекомендую. Это бестселлер такой молодежный, очень классный фильм, но он очень знаковый. Так вот, многие просто-напросто живут как трава в поле, вот плывут по течению. А ведь на самом деле в этом мире много-очень-очень очень много денег. И эта денежная масса настолько накапливается, настолько ее много, что даже ради этого создаются искусственно, да, да, создаются всевозможные катаклизмы, войны. Потому что конечной целью деньги, причем выдавливаются, выжимаются как бы биологическим таким, знаете, способом слабые люди, которые не умеют зарабатывать, которые боятся, которые больные, которые инвалиды, старики. Вы думаете, просто так сегодня вот вся вот эта вакханалия с пандемии? Да, это вирус, да, и он ну, давным-давно есть. Он идет с 60-х, открыли его в 60-х годах. Я знаю, мои коллеги об этом говорят открыто, э, почитайте, послушайте. Но сейчас из этого сделали чуму. Люди не боятся, не хотят разбираться, они не хотят зайти, я не говорю, что все, большинство, на которых рассчитана вот эта шизопандемия, Людей закручивают страхами о смерти. Чему из этого сделали? Это обычный вирус, которому просто-напросто нужно понимать, что происходит, какой а, эти, патогенез этого заболевания, откуда причины, что с ним делать, и как вести себя, а не одевать эти намордники, и дышать этим простите, дерьмом, которое мы выдыхаем и тут же вдыхаем. Но люди же не хотят быть грамотными. Они, если говорить про молодежь, они ходят в этих масках. Они сидят сутками в телефонах. 24 на 7 голову не поднимают. Они танцы, треки, губы надули, попу выставили. И это сегодня круто. Я понимаю, в моем возрасте мы тоже ходили. У нас брюки были вот такие широкие Чарлистоны. У нас тоже были свои там. Да? У каждого поколения есть свои там особенности. да. Я сейчас говорю о другом. О том, что сегодня мир не так прост, как был тогда, когда мы жили в мое поколение. Раньше не было столько возможностей. А сейчас возможности зарабатывать на любимом деле через интернет. Вот вы сейчас меня слушаете, да? сидите в соцсетях, случайно попали на мой прямой эфир. да, То случайно, то не случайно. И вы сейчас меня слушаете. Но ведь вы можете поставить себе цель, четко прописать, чего вы хотите, и с помощью интернета зарабатывать очень даже хорошие деньги. Например, вы делаете э, очень классную штуку, там, лечение волос. Я вот видела, девушка там пишет, э, никто не обучает, э, где можно зарабатывать. Зашла на ее страничку, а она обучает э, людей лечить волосы, показывает, какие красивые волосы. Да ты знаешь, что ты на этом можешь зарабатывать? 200, 300, 500, 600, миллион, миллион рублей. Только правильно спозиционируй себя. Пройди кучу тренингов или приди ко мне. Вот сначала в интенсив, ссылочка в шапке профиля. А потом я тебе покажу, что тебе нужно делать, чтобы у тебя очередь стояла. И тебе не нужно всем помогать. Вот сейчас вы меня слушаете, не все пойдут ко мне в интенсив, не всем нужны деньги, и не все хотят ковырнуть свои мозги, и вытащить оттуда каловые массы. Масса, я говорю как знаете как вот у запоры есть да его надо м -м, хорошенечко пролечить чтобы э там очистить кишечник также у нас голова у нас вместо того чтобы мы записали четко записали чего мы хотим у нас в лучшем случае 4 5 10 желаний и мозг тупит нервные сети забиваются хламом который вокруг нас идет полно вот в этом интернете поэтому Время сегодня уникальное, друзья мои. И мне посчастливилось в вот свои 61 год жить в это чудесное время. И правильно питаться, и заниматься собой грамотно, чтобы поддерживать свое здоровье, свою молодость и больше быть полезной людям. И зарабатывать достойные деньги, помогая людям убрать их страхи, прокачивать их вот эти тараканы в голове потому что я это люблю, мне это нравится, я от этого кайфую, когда мои клиенты увеличат свои доходы, находят своего любимого человека, когда они мирятся в семьях, потому что это моя профессия. Я психолог, психотерапевт, коуч, наставник. И за более чем 25 лет я уже изучила эту тему очень, то ли поперек, очень хорошо, поэтому с удовольствием помогаю. Но ведь вы молодые, большинство из вас-то меня слушает, это ведь молодежь. Ведь мне для того, чтобы сделать... Правильный stories красивый, создать э, вот этот, как он называется, подскажите мне, который листает, карусель. Мне нужно сидеть, долбаться полдня, два дня. А вы его создаете это очень быстро. Сегодня правильно, грамотно написать свое уникальное торговое предложение, выложить красивые качественные страницы, описать э, свой продукт, кому вы помогаете и чем. Выбросили несколько человек в личную работу, в групповую, коучинг, и не надо вам там сидеть сутками в этом инстаграме. Где-то поставили сториз, где-то поставили таргетинговую рекламу, но четко держите фокус, потому что наш мозг – это фокус. Если мы фокусом не умеем управлять, мы энергию распыляем налево-направо. Есть такое понятие, как клиповое мышление. Вот вы замечали, вы что-то смотрите в интернете, да, там где-то на каком-то сайте, а там где-то тик-тик-тик-тик, клипает какая-то яркая картинка, и вы хотите, не хотите, поворачиваете свое внимание в ту сторону. Даже если вы игнорируете и не смотрите, на подкорку все равно капает та информация, представляете? А особенно, если вы негодуете, если вы эмоционально ну, включаетесь там, да та отсюда, не надо ты мне, все, ты все равно поймал. Так же работает хайп, когда люди, почему люди готовят, Почему люди пишут, выкладывают свои, порой, ну, то, те вещи, которые нужно прятать. Почему мы выставляем белье? почему мы надуваем губы до, до невозможного. Понятное дело, что пора там что-то делать, да, вот я про себя сейчас говорю, пора там уже там какие-то там поделать какие-то процедурки, да, но опять же, стареть тоже надо красиво, да. А Молодежь, если вы красивы сами по себе, посмотришь на эти страницы, ёханый бабай, эти распухшие, раздутые губы. Ну неужели вам больше делать нечего? Неужели ты не, не умеешь заняться чем-то таким, чем ты будешь развиваться сама или развиваться, или парень, помогать людям и при этом зарабатывать достойные деньги? Ведь миллиарды людей. Понятное дело, если у нас мало подписчиков, если активность у нас слабая, мы покупаем эту активность для того, чтобы сторис лучше показывал, там у нас был больше охват. Понятно, что для начала нужно каким-то образом поднимать свою активность и, и, конечно же, платить за это деньги. Конечно, нужно покупать трафик, конечно, нужно вкладываться, но это позже. Для начала вам достаточно из э, того, что вы умеете, то, что вы любите делать, сфокусироваться, повторяю, сфокусироваться, какой продукт, кому и чем именно вы можете помочь. Да, там технология уже что и как делать, это уже не проблема. Правда, это не проблема. Но я призываю вас просто, знаете, к осознанности. Поэтому молодежь, которая сейчас, вот благодаря этому активности этой, которой я зашла, заходила на ваши странички, на многие, ну, честно вам скажу, душа болит и сердце плачет. Мамы, папы, конечно же, вам этому не учили. Конечно же, ваши мамы, и папы моложе, наверное, чем я сама. И наверняка они этим не занимаются. У них есть какая-то работа, чем-то они там зарабатывают, но вы-то сами можете видеть, что маркетинг надо изучать, что профессию в интернете можно найти, и на нем зарабатывать качественно деньги, Они а выставляют только голые попы. Ну, поймите, мир катится непонятно куда. Есть два типа людей, которые одни, один тип людей а, катит мир, развивает, а другой тип это те, которые говорят, мир катится непонятно куда. Так вот, станьте теми, кто катит мир к лучшему. Ну, ладно, хватит пропаганды делать. Значит, я вышла с тем посылом, что деньги легко можно зарабатывать. Первое, что нужно для того, чтобы свою карму, как пишут многие, изменить? Первое, карма – это причинно-следственная связь. То, что мы сейчас имеем с вами, это результат наших действий вчера, на основании принятых решений, на основании установок и того гипноза, который нам внушили папы, мамы, социум. Кто с этим согласен, пишите плюсик в чат. Кто-то понимает. Значит, что нужно сделать? Первое. Суметь написать, постараться, напрячься и написать то, чего вы хотите. Причем эти хотелки написать в настоящем времени, как будто это есть сейчас. И написать много, так, чтобы мозг забыл. Потому что если вы пишете несколько желаний, вы их держите постоянно в голове, вы создаете так называемый избыточный потенциал. Кто в этом понимает, поставьте плюсик в чат. Вот этот избыточный потенциал говорит о том, что вы зациклены, и там считают, что у вас это есть. Поэтому желание должно быть сотни тысячи. Но это надо потрудиться. Люди не просто у них есть Внутренний самосаботаж, и внутренний голос говорит, да ладно, все равно это не сбудется. Там голос говорит, много хочешь, мало получишь, опустись на землю, возьми себе губозакаточную машинку. Да? То есть нас отучили мечтать с детства. Наши мамы, папы, которые, они нам дали жизнь, спасибо, а дальше, извините, вот что есть, то есть. Поэтому писать надо много то, чего вы хотите. Второе. Если вы написали четко, чего вы хотите, у вас есть то, что вы хотите продавать миру, чем вы можете быть полезны. Вы делаете, стараетесь, а у вас не получается. Вы и так, и эдак, вышли на какой-то уровень дохода, а у вас назад откат. Значит, здесь уже может быть бессознательная программа. И здесь уже вот эта вот называемая карма, которая вылезла помимо вашей воли, помимо вашего контроля, это не от вас зависит. Скорее всего, это кто-то в роду кого-то обманул, надул, кого-то посадили, кого-то убили. Да, так устроена наше бессознательное. И здесь нужно разбираться. Поэтому на трехдневном интенсиве, который будет с 20 по 22 апреля, мы с вами много будем работать. Будут практики, практики, еще раз практики. Вы можете посчитать в сторис в ленте новостей моей сколько отзывов за последние 2-3 дня мы выложили из, из программ, которые проводили уже. Люди диву даются, откуда это? Сделать вот такую-такую практику, написать четко, чего ты хочешь, правильно, грамотно сформулировать, включить, получается, мозг, и у тебя вот такая вот манна небесная. Приходят деньги, приходят возвраты долгов, повышают, там, повышают зарплату, премию, кто, кто работает на, на кого-то, на компанию. У кого-то клиенты возвращаются. Мы просто забываем, что сознание и тело – это часть единой сбалансированной системы. Сознание и подсознание – это то, что должно работать в спаечке, понимаете, вот, вот в гармонии. И если ваше сознание, ваш ум хочет, но не пускает что-то, вот с этим то, что не пускает, такие вот субличности наши, да, как НЛП, мастер есть такие понятия у нас как субличности вот эти вот ограничения вот эти вот конфликты стоят и с ними нужно договариваться как там конечно надо учиться нужно вкладывать в себя немереное количество денег времени и сил и тогда вас вы понимаете тогда вас выбрасывает наверх но не с неба же вы туда упадете а нужно что-то делать да, чтобы подняться наверх поэтому вы когда придете по ссылке вы можете увидеть сколько отзывов, видеоотзывов, сколько людей, которые качественно поменяли свою жизнь благодаря грамотному формулированию своих запросов, постановке финансовой цели, работа с бессознательными, за этими метапрограммами и блоками. Поэтому все просто. Делайте определенные шаги, пишите то, чего вы хотите, для чего, ради чего, когда у вас есть конкретная цель, у вас есть мотивация. И делайте это регулярно, но это лишь в том случае, когда вам действительно надо. А если у вас все есть, на голову не капает, вы можете сидеть сутками в этих соцсетях, не делать ничего, потому что вам принесут, вам отдадут, вам кто-то должен, вам, вам принесут родители, вам, вам принесут там зарплату, пенсию, у вас там есть за что жить, так вы будете так жить, это нормально. Но для тех, кто хочет больше зарабатывать, для тех, кто хочет достойно получать деньги, для тех, кто хочет пробить эти, эти потолки, так называемые, стеклянные, для тех, кто хочет поработать со своей кармой. Потому что есть такие вещи, которые кто-то в роду получил боль, кого-то повесили, кого-то убили, кого-то раскулачили, кого-то посадили, кто-то у кого-то бизнес отжал. Вы кому-то не отдали, вы где-то долги зажали, кому-то не вернули, и так далее, и так далее. И тогда вот все это работает против нас. Это и есть так называемая денежная карма. Поэтому, друзья мои, благодарю вас за то, что вы были на связи. Ссылочка в шапке профиль на этот трехдневный интенсив. Неважно, чем вы занимаетесь, есть у вас свой бизнес, есть у вас свое дело или нет. Просто вспомните, если мы сидим, боимся, трясемся, выжидаем чего-то, и у нас нет своих желаний, у нас нет своих целей. Запомните, мы рабы, мы выполняем цели и желания других людей. А это значит, что пора подняться, поднять свои попы, запустить свои мозги по назначению, потому что там расстояние нейронных сетей, сетей по науке между Луной и Землей в два раза. И эти нейронные сети забиты всем, чем не попадя. А если вы заполните это своими желаниями, если вы начнете делать, даже если вам будет страшно, даже если у вас будут какие-то препятствия, помните, это и есть жизнь. Потому что тот, кто говорит им, вот в мои там 60-61 год люди говорят, уже старые. И помните, родители ваши, у многих, я не говорю, что у всех, у многих у вас ваших родителей, уже отстойное мышление. И они, естественно не помогают, не поддерживают, а наоборот только вас тормозят. Да, родительские программы тоже штука очень серьезная, и тоже с родителями нужно и прощать, и отпускать, и уметь договариваться, и идти своим путем. Поэтому я, Надежда Новосельская, психотерапевт, коуч, наставник, проводник, ментор, как угодно называйте, прошла очень много в этой жизни. И свое мышление я прокачала и готова делиться с вами. Поэтому если вы свое мышление сейчас не будете прокачивать, не будете думать в правильном русле, вашу голову, ваши мозги будут задувать всяким хламом. И вы будете ползать внизу и жить, и поддаваться внешнему влиянию. А так вы берете свою жизнь в свои руки, у вас есть кон конкретная цель, вы четко знаете, что вы делаете, зачем вы делаете, вас уважают, вы зарабатываете достойные деньги. И жизнь ваша интересна. Вы путешествуете, покупаете то, что вам надо, а не прозябаете, сия сутками 24 на 7, читая чужие ленты новостей. Всех вам благ. И до встречи на интенсиве. Уважайте себя, любите себя, платите себе, чтобы вам платили другие.